Доброе утро. Так, уважаемые участники, сейчас я постараюсь разобраться с тем, чтобы мне все было видно. Так, так, так, так. У нас сегодня перешел формат наших с вами встреч другую платформу, в Zoom. И я почему-то не вижу свою презентацию. Так, чат включила. А, давайте мы Напишем в чат, видно, слышно меня и видно ли мою презентацию, потому что я запустила демонстрацию экрана, я вижу презентацию. Теперь скажите, слышите ли вы меня? Видно и слышно и презентацию, да? И презентацию тоже вам видно. Главное, чтобы вам было видно презентация, потому что я почему-то себя в окошечке перестала видеть. Итак, давайте тогда будем потихонечку начинать. Всем доброе утро. Меня зовут Слана Амба. Я в прошлом заказчик федерального уровня, чиновник бывший также. Некоторое время я работала на федеральной электронной площадке в качестве методолога, была из стороны поставщика. И... Так, формат показа слайдов. Пожалуйста. Так когда мне себя не видно, как-то не очень комфортно. Ну ладно, это все с опытом придет. А, так вот, сегодня мы с вами будем говорить на тему «Почему заявки отклоняют?». А, такая вот у нас сегодня тема. На мой взгляд, она... Актуально не только для заказчиков, не только заказчикам нужно знать вот эти теоретическую часть, практическую часть, тренды антимонопольной службы, когда и в каких случаях какое решение принимается. Эту тему нужно освещать и обязательно знать вам, поставщикам, бизнесу. Для того, чтобы зазря не тратить ресурсы, не тратить время, и очень важно обращать внимание на то, по каким основаниям вас могут отклонить, чтобы, чтобы предотвратить вообще в принципе эту историю, и чтобы заранее понимать, в каких моментах э, нужно сделать упор на э, документы вашей заявки. Так. Ну, а листаться мы, ну, вот, отлично, будем листаться. Сегодняшнюю нашу встречу я разделила на два блока. Первый блок – это теория. Половина, половина будет теории, половина будет административной и судебной практики. Начнем мы с вами с теории. Я предполагаю уложиться в час времени. Ну и дальше, возможно, еще какие-то ответы на вопросы. Итак, ну пишите в чат, если что-то будет, там, если я буду прерываться, если на презентации будет что-то непонятное, если вдруг куда-то что-то исчезнет. Предлагаю начать в следующем порядке. Предлагаю посмотреть основания для отклонения заявок по 44 федеральному закону. Мы сегодня будем говорить про контрактную систему, про 44 ФЗ в разрезе тех основных способов электронных закупок, которые на сегодняшний день представлены. Мы не будем углубляться в какие-то моменты, связанные с узконаправленными процедурами, назовем это так, двухэтапным конкурсом, конкурсом с ограниченным участием. Мы возьмем с вами открытый электронный конкурс, основания для отклонения, которое прописано в сорок четвертом. Мы с вами возьмем электронный аукцион, запрос котировок и запрос предложений. Начнем с электронного конкурса, с первых частей. Отклонение у нас может быть в два этапа. В первом этапе отклонение по первым частям, соответственно. Ну и дальше вас могут отклонить еще и по вторым частям. Что здесь важно понимать? Ну, мы с вами помним, первая часть классически – это информация о том, что мы предоставляем. То есть информация о товаре. Вторая часть отвечает на вопрос, кто предоставляет. Вторая часть а, заявки – это информация об участнике закупки. Ну и как бы таким третьим моментом можно обозначить предложение о цене. Так вот, в электронном конкурсе по первым частям участник открытого конкурса в электронной форме не допускается к участию в открытом конкурсе в некоторых случаях. В принципе, по всем процедурам эти случаи однотипны. Это либо не предоставление информации, предусмотренной частью 4 статьи 54.4, и мы с вами сейчас подробно обсудим, что такое часть 4.54.4, или предоставление недостоверной информации. Это первый вариант, либо мы не предоставили, предоставили, предоставили информацию недостоверную. Второй вариант ⁇ это несоответствие предложений участникам открытого конкурса в электронной форме требованиям, предусмотренным пунктом 3 части 4 статьи 54.4. Это, сразу забегая вперед, конкретные показатели и установленным в извещении проведения открытого конкурса либо конкурсной документации. Новинка, которая появилась с введением этого способа закупки электронного конкурса открытого, вот это третья часть, которой нет в электронном аукционе, на которой четко прописано здесь в электронном конкурсе. И это железобетонное основание для э, недопуска по первым частям, если в первой части заявки участник открытого конкурса в электронной форме сообщает сведения либо о себе, либо сведения о предлагаемой цене. То есть... Э, вот этот момент, он как бы между строк всегда э, имелся в виду в электронных аукционах, но эту часть как бы ее не давно, а вот изменения, которые были внесены в 2018 году, с 2018 электронные процедуры у нас начали э, работать. Так вот, э, прописывая заново процедуру, превращая открытый конкурс в электронный открытый конкурс, прописали вот эту конкретику. В первой части нельзя указывать сведения о том, кто участвует, никакую информацию из второй части нельзя, и нельзя предлагать сведения о цене в первой части. Если это есть, а это бывает на практике, то... Дальше все, дальше уже история с такой заявкой не продолжается. Давайте вернемся к части 4 статьи 54.4 и узнаем на основании непредоставления какой информации могут отказать в допуске по первым частям. Это... Это... Часть статьи 54.4, собственно, говорит о том, что должна содержать первая часть заявки. Должна она содержать согласие участника открытого конкурса в электронной форме на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги. И я здесь обращаю ваше внимание, что давая это согласие, вы действительно соглашаетесь со всем тем, что указано конкурсной документации и в проекте контракта, в техническом задании, в описании объекта закупки. Поэтому, давая свое согласие, вы уже соглашаетесь абсолютно со всем тем, что там содержится. Вы имеете намерение выполнить на этих условиях данный контракт в случае, если вы окажетесь победителем. Дальше. Предложение участника о качественных, функциональных, экологических характеристиках объекта. При этом здесь важно, что выходя на конкурс в электронной форме, а конкурс предполагает не только снижение цены, да это предложение ваше о цене, ну, плюс окончательное предложение по итогам переторжки, Здесь важно понимать, что появляется блок, связанный с предоставлением дополнительных документов от вас в подтверждении опыта, в подтверждении каких-то финансовых, производственных ресурсов. Это могут быть различные критерии, которые предусмотрены документации. ну, естественно, в рамках правового поля, в рамках постановления правительства, которое а, существует а, по критериям на данный счет. Тем не менее... Если у вас отсутствует опыт и по какой-то части, либо вообще в принципе вы заявляете свою цену и не предоставляете документов, то это не может являться для заказчика основанием для того, чтобы не допустить вашу заявку. Это Нет, это, это абсолютно не так. Ваша заявка будет оценена, просто баллы по данным критериям вам соответствующие будут проставляться. Если у вас по какому-то критерию отсутствует документ, там просто будет стоять ноль. Но это не означает, что нельзя выходить на конкурс, если у вас какого-то из подтверждения критериев нет. Это не так. Вы выходите, даете свои предложения, имеющиеся документы, даже не все, и это не основание для того, чтобы отказать вам в допуске. Следующее. Если осуществляется закупка товара, в том числе, когда закупается товар при выполнении закупаемых работ или оказываемых услуг, то необходимо указывать наименование Страны происхождения товара и конкретные показатели товара, соответствующие значениям, которые установлены в конкурсной документации, ну и указания на товарный знак при его наличии. Об этом мы с вами сегодня будем говорить в разделе административной практики. Вот про указание на конкретный товарный знак. Дальше. Что? по вторым частям происходит. Вот заметила такое. Каждый раз, перечитывая текст закона, замечаешь какие-то такие нюансы удивительные. И мне так интересно, это действительно кто-то продумывал вот именно формулировки эти? Или случайно так вышло? Потому что... Смотрите, что я увидела. По первым частям, и это, кстати, по остальным способам закупки также формулировка, не предоставление. А, это по первым частям. А по вторым частям не представление. Однажды беседовала с экспертом, и вот он рассказывал, что... Действительно, есть существенная разница в этих двух формулировках: непредоставление и непредставление. Ну, мы сегодня не будем вдаваться с вами в такие подробности, но э, вот удивительный для меня самый, момент, когда я э, отметила для себя различия вот по первым и по вторым частям именно в самой формулировке непредставление. Итак. Признается заявка, не соответствующая требованиям по вторым частям в электронном конкурсе в случае непредставления документов и информации, которая предусмотрена пунктами 1, 3, части 6 статьи 54.4, а что это такое? Это анкета участника, и вот там очень внимательны будьте. Некоторые забывают там, номер телефона или почту указать, особенно новички. Проверяйте все очень внимательно, прямо по пунктам. Копии документов по товарам, если соответствующие документы были предусмотрены документацией. Декларация субъектов малого предпринимательства, тоже если данный признак был установлен. Либо несоответствие указанных документов и э, информации требованиям, которые установлены конкурсной документацией. Следующий момент. То есть, в принципе, вы видите, да, у нас прослеживается э, определенная тенденция непредставления, несоответствия. Ну и дальше это недостоверная информация, которую могут выявить в документах, которые вы предоставляли при регистрации в ЕРУС, которые на самом деле представляют... Э, Оператор электронной площадки заказчику направляет. Это аккредитационные документы, они предусмотрены частью 11 статьей 24.1. Это документы, предусмотренные частями четыре и четыре, а это весь набор документов по первой и по второй части заявки, то есть если вдруг там недостоверная информация выявилась на дату и время рассмотрения вторых частей заявок. Например, что это может быть? Ну, пред, э, недостоверной информации могут признать, если вы вовремя не актуализировали э, устав. Вносили сюда изменения, например, это отражается в ЕГРЮЛ, и отклонение в течение квартала э, заказчиками по вторым частям трижды может означать в третий раз, Оставление обеспечения заявки у заказчика. В случае несоответствия участника такого конкурса требованиям, которые установлены конкурсной документацией в соответствии с частью 1, частью 1.1 и 2.1 статьи 31. Что это такое? Часть 1 статьи 31 ⁇ это галочка, которую вы ставите, когда подтверждаете свое соответствие единым требованиям. Раньше вы эту декларацию направляли письменно, она была. Сейчас эта декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств в площадке. Вы просто ставите галочку в соответствующем окошке. Тем не менее, нужно понимать, что, проставляя эту галочку, вы несете ответственность за ту информацию, которую этой галочкой декларируете, а заказчик должен ей поверить. При этом он не лишен права проверить ту информацию, которую вы ему дали. И вот как раз отклонить за это несоответствие. Что входит в в эту галочку, собственно, в соответствии единым требованиям. Но это ваша правоспособность, это не проведение ликвидации, это не приостановление деятельности вашей компании, это отсутствие недоимки по налогам, там 25% об этом тоже мы сегодня будем говорить на примерах, это отсутствие судимости за экономические преступления, это отсутствие привлечения юридического лица по... Статья 19.28 Куапы, и, кстати, эта информация будет с 1 января предоставляться операторам электронной площадки дополнительно заказчику. Это исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, если закупка там по неокрам, еще какая-то отраслевая закупка. Это отсутствие конфликта интересов, который вы тоже декларируете. Это декларация о том, что вы не офшорная компания, ну и отсутствие ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации. Я, кстати, уверена, что прошло несколько лет и до сих пор многие участники, да и заказчики не понимают, что означает декларация вот этого признака отсутствия ограничений для участия в закупках, установленных законодательством. Uh, так, вижу чат. <смех> Это уже хорошо. Если в ЕИС старые данные, а во второй части заявки я прикрепил актуальные документы, может заказчик отклонить заявку? Здесь знаете, как может быть? Здесь может быть ситуация даже интересней. Почему? Потому что у заказчика... Так, кстати, бывает и когда не бьются декларации, предоставленные с использованием программно-аппаратных средств, и если вы прилагаете еще бумажную декларацию, в которой несоответствие данных. А вот в данном случае заказчик может обратить внимание на то, что у вас идет несоответствие данных. Но я, как заказчик, не стала бы отклонять. Почему? Потому что... При обращении в антимонопольную службу, я бы сказала, что здесь очень большой шанс выиграть, потому что позиция антимонопольной службы сейчас пресечь формальный подход заказчика к рассмотрению документов. То есть, в принципе, при обращении в ФАС здесь шансы выиграть очень-очень-очень ну, большие. Тем не менее. Вот про этот формальный подход я хотела чуть попозже сказать, но а, тем не менее. А, тем не менее, что есть для заказчика формальный подход? У заказчика есть абсолютно четко определенные основания. Вот в принципе, если мы сейчас не берем какие-то там негативные истории, которые, ну, что ж греха-то есть, и все о них знают, и пресса этим пестрит. Но если мы сейчас берем добросовестного заказчика, если мы берем там, участников закупки, не заинтересованных в каких-то недобросовестных действиях, то заказчик действует по строго определенным правилам, и эти правила все четко прописаны. Четко, прописаны, четко они прописаны, вот, пожалуйста, здесь в основаниях и по конкурсам, и по остальным видам закупок. Так вот, здесь, скорее всего, заказчик выявит как бы несоответствие документации, и там уже на усмотрение каждого конкретного заказчика это происходит. И... Такое огромнейшее количество разных вариантов, что ну, я сказала свое субъективное мнение, я бы сказала, как я сделала бы, как заказчик, но вы понимаете, что здесь заказчик может сделать ну, абсолютно все, что угодно в разных ситуациях, в конкретных. Они могут быть, во-первых, разные. Документы сами, смотря, о каких вы говорите. Насколько для заказчика это покажется важным серьезным. Неизвестно, на что он еще будет опираться в своих действиях. Но, в принципе, я считаю, что в антимонопольной службе это будет достаточно легко откатить. Статья 54.7, часть 5. Пятая. Здесь указано, что в случае установления недостоверности информации, предоставленной участникам, конкурсная комиссия обязана отстранить такого участника от участия в этом конкурсе на любом этапе его проведения. Ну, Самый простой пример, какая может быть недостоверность. Недостоверность может быть связана, например, с РНП вы декларируете, что вы отсутствуете в реестре недобросовестных поставщиков, на самом деле вы там вдруг присутствуете. И сейчас проверку на отсутствие присутствия в РНП делает оператор электронной площадки, делает он это один раз, собственно, когда передает заявку вашу, данные по заявке. И дальше существует определенное количество времени, в которое можно в РНП попасть. Некоторые заказчики делают следующим образом. Хоть закон им это и не предписывает, они дальше перед заключением контракта еще раз сами проверяют вот наличие отсутствия отсутствие участника в РНП. И вот здесь можно... Собственно, сослаться на это, если они увидели, что вас внесли и как бы установили недостоверную информацию. Но это один из примеров. Дальше мы переходим с вами к электронному аукциону. По электронному аукциону тоже существует первая, вторая часть заявки. Дальше итог, итоговая фиксация по цене. Да, Мы с вами говорим о первой и о второй части. Участник электронного аукциона не допускается к участию в нем по двум основаниям. Казалось бы, да. Но эти два основания в огромнейшее-огромнейшее количество вариаций, конечно, на практике перерастают. Первый случай это не предоставление информации, которая предусмотрена частью третьей статьи 66. Сейчас мы ее посмотрим. Предоставление недостоверно. И, как вы уже понимаете, несоответствие информации, которая предусмотренной частью третьей, 66 статьи, требованиям документации о таком аукционе. Так. Часть 3 статьи, 66. Что это такое? Ну, это то, что должно содержаться в первой части заявки. Мы сейчас не берем тот случай, когда у нас исключительно проектная документация. Да, это исключение часть. 3.11, 66. Но за исключением этого, первая часть заявки должна содержать согласие участника. Я здесь повторяться не буду, вы уже помните, что значит согласие. Это э, наименование страны происхождения и конкретные показатели товара, если мы говорим про закупку товара или закупку товара, когда она сопутствует работам и услугам. Есть ли здесь вопросы, я не знаю. В общем, либо мы не предоставляем эту информацию там по конкретным показателям, либо предоставляем недостоверную информацию, либо... Чаще всего, конечно, это несоответствие этой информации, когда мы даем конкретику, и когда эта конкретика не соответствует тому техническому заданию, которое выложено заказчиком. Что здесь еще может быть? Еще здесь может быть ситуация с тем, что технические задания сейчас заказчиками Делаются в соответствии с каталогом товаров, работы, услуг. Там тоже достаточно большие проблемы. Дополнительные требования какие-то могут предъявляться, могут не предъявляться. Ну, в общем, чаще всего проблема, конечно, с конкретными показателями идет. Это была первая часть заявки. Вторая часть заявки – информация про вас, про участника закупки. Здесь не представление опять же, документов и информации, которые предусмотрены частью 11 статьи 24.1, то же самое, по аналогии, аккредиционные документы, частями 3.3.1.5.8.2, это документы все из первой и второй части заявки, это несоответствие этих документов и информации требованиям, которые установлены документации об аукционе. И несоответствие, опять же, участника аукциона в соответствии с едиными требованиями. Часть 1.1 – это отсутствие ВРНП часть 2 – это дополнительные, дополнительная информация, предусмотренная нормативно-правовыми актами правительства, и это может быть... Часть 2.1 это аудиторские сопутствующие консультационные услуги, тоже установленные соответствующими НПА. Ну и самое сложное, во что мы сегодня точно не будем углубляться, наверное, нужна отдельная какая-то тема, это... Нормативно-правовые акты, принятые в соответствии со статьей 14, 44 Федерального закона. Статья 14 это национальный режим и все, что связано с преференциями, ограничениями и запретами на закупку. В этой части сейчас практика только формируется. Вот буквально вчера было рассмотрение в антимонопольной службе у моего коллеги. Мы ждем сейчас письменное решение, чтобы понимать вообще, куда идет практика и как действовать, потому что э, практика пока не наработана, и сами заказчики не понимают, по какой части отклонять, если есть предоставление страны происхождения при закупке, в которой установлен э, ограничение, например, э, или вообще запрет. Поэтому вот тут э, тут пока сами заказчики, честно говоря, еще как бы для себя практику не сформировали, поэтому участники жалуются, и правильно, что они жалуются, именно так формируется практика. Основания для отклонения по запросу котировок в электронной форме регламентировано статьей 82.4. Здесь абсолютно аналогичная история с непредоставлением документов и информации. Это документы, собственно, информация о заявке, предоставление недостоверной информации, которая там содержится, и несоответствие информации, требованиям извещения о проведении такого запроса котировок. Запрос предложений. Запрос предложений достаточно новая норма относительно, да, прописанная по запросу предложений в электронной форме. Она аналогична, хотя прописано uh, более лаконично стихами вам сказала. Итак uh... Участники запроса предложений в электронной форме, которые подали свои заявки, и они не соответствуют требованиям, которые установлены извещением, либо документация проведении запроса предложений в электронной форме, либо которые предоставили недостоверную информацию, также мы здесь учитываем случаи, предусмотренные 14 статьей национальным режимом, они отстраняются комиссией по рассмотрению заявок на участие в запросе предложений и окончательных предложений, и их заявки не оцениваются». Если вы не предоставили что-то по преимуществам, это связано с преимуществами, которые предоставляются на основании 28-29 статьи УИС, организациям инвалидов, также по НАЦ-режиму что-то не предоставили, в случае, если срабатывает принцип «третий лишний», то, конечно, этот участник не подлежит отстранению, ну и основания, по которым участник запроса предложений был отстранен, фиксируются в протоколе проведения запроса предложений в электронной форме. Что важно? Важно, что мы сейчас с вами будем говорить о практике, переходим уже к практике. Важно понимать, что протоколы существуют именно для того, чтобы вы понимали суть вашего отклонения. Заказчик не должен ограничиваться общей нормой, на которую он ссылается. Ну, например, там заявка отклонена в соответствии с тем, что документы не соответствуют. Заказчик обязан прописывать конкретно, какой именно документ в какой части чему не соответствует, где именно были обнаружены недостоверные сведения, что именно не предоставлено участникам закупки. Вот если а такое часто бывает, заказчики прописывают общую формулировку, то это основание для обращения в антимонопольную службу. Вот с такой формулировкой. И, к сожалению, я не могу здесь говорить абсолютно точно, потому что у нас в контрактной системе не бывает ничего абсолютно точно, учитывая разную правоприменительную практику по регионам. Тем не менее, очень большая вероятность того, что процедуру откатят на этап назад, существует. Эта практика сформирована достаточно давно, и здесь, к счастью, практически она яснообразна. Встречалась мне... Не помню сейчас точно, это было решение суда или это было решение антимонопольного органа ситуация, когда заказчик в протоколе, в основаниях для отклонения указывал, что существуют признаки картельного сговора. Вот здесь эта формулировка тоже как бы она абсолютно неадекватна и не может быть указана в протоколе по результатам осуществления закупки. Почему? Потому что это вообще не компетенция заказчика. Это все-таки хлеб нельзя у нас собирать у антимонопольной службы, этим, занимаются, этим занимается ФАС. И этого основания, как мы с вами уже успели заметить, пробежавшись по основным способам осуществления закупки, этого основания для отклонения, для недопуска не существует. Вот Поэтому с такими интересными формулировками, которые встречаются на практике, следующий шаг, обязательный для вас, это обращение в антимонопольную службу. Абсолютно ничего сложного в составлении жалобы нет. Абсолютно ничего сложного нет в том, чтобы поприсутствовать, тем более в большинстве сейчас случаев это все в онлайн-режиме происходит, то есть там даже ехать никуда не нужно. Я, кстати, недавно пробовала присутствовать в онлайн-заседании даже в суде, у нас в другом регионе был суд, очень удобно, мне лично понравилось, вот, поэтому... Пишите жалобы обязательно, если ваши права нарушаются. Нарушаются они довольно часто, не всегда по э, каким-то, знаете, моментам, связанным с тем, что есть какой-то свой поставщик и так далее. Это бывает абсолютно по разным причинам. И первая причина, это, конечно, когда заказчик заключен в рамки, в рамки вот именно этого формального подхода, от которого хотят избавиться и суды, и антимонопольные органы, но этот формальный подход, он есть, и он связан именно с тем, что у нас сильно зарегламентировано Процедура осуществления закупки и, что самое важное для заказчика, у заказчика есть персональные штрафы, когда они допустили не того участника и когда они не допустили того участника. То есть здесь для заказчика очень тонкая вот грань, и он действительно сильно боится ошибиться, допустить не того или не того не допустить, и поэтому он четко следует тому, что прописано в законе. Вот всем тем основаниям старается, если есть такая возможность, дополнительно как-то проверять данные, которые вы предоставляете. И вот это связано именно с ответственностью, которая лежит на заказчике. Поэтому вот здесь такое столкновение очень часто происходит. Но поговорим сейчас о разных вариантах о разных моментах о решениях антимонопольной службы территориальных и управлений например, История с инструкцией по заполнению заявки. Наверняка вы, если участвовали в закупках, то видели, что часто предоставляется там, отдельным файлом или это может быть в составе документации заказчикам предоставляться инструкция по заполнению заявки. Ну, например, на участие в аукционе. Как правильно заполнить заявку, что обозначают вот эти конкретные, параметры, не более, не менее, точка, запятая, слэш, дефис, как его считать, как его превращать в ваши конкретные данные из требований, которые указаны в техническом задании. Так вот, действующим законодательством о контрактной системе не установлено четких критериев и требований к инструкции по заполнению заявки. Я сейчас не буду говорить о том, как двигается в этом плане регулятор и как он старается уходить тоже от вот этого момента, который может быть связан с злоупотреблением правом. Тем не менее, на сегодняшний день инструкция по заполнению заявки – это область, в которой заказчик может проявлять свое творчество. Вот в Санкт-Петербурге заказчиком была размещена инструкция по заполнению заявки в составе аукционной документации. Участник закупки прочитал все, но так как инструкция там была действительно фантастическая, то он не справился с тем, чтобы вот по этой инструкции заполнить и указать правильно сведения о своем товаре его отклонили и он этот участник пожаловался потому что собственно инструкция ему показалась ну, запредельной для понимания в этом случае в санкт-петербурге жалоба была признана необоснованной и вот я вам специально решила показать наглядно, что было в основаниях для отклонения, что было указано в протоколе, отказано в допуске к участию в соответствии с пунктом 2, часть 4 статьи 67 по следующим основаниям. И вот здесь все описано предельно конкретно. Несоответствие информации, предусмотренной такой-то частью, а именно в заявке указано так-то так-то. Видите, тут и слэши, и знаки с использованием союза, и установлен перед вариантами знак двоеточие и так далее потребностям заказчика одновременно удовлетворяют все перечисленные значения то есть заявки все значения указываются они а конкретные вы видите насколько подробно здесь заказчик подошел к аналитике данной заявке И ФАС не усмотрел здесь нарушение, потому что составлена инструкция. Четко по этой инструкции ну, это была не одна заявка, их заявок было минимум 10, да, учитывая идентификационный номер а, заявки обжалуемой, а, которая стала предметом обращения в антимонопольную службу. И здесь поддержала а, у ФАС Санкт-Петербурга именно заказчик. Тем не менее, существует э, другой случай, он такой нашумевший, и я думаю, что многие из вас читали об этом в прессе, сильно-сильно очень эту историю раздули, она называется «История про дырки в сыре». История, которая произошла в уфе, когда заказчик центр детского и диетического питания закупал сливочное масло и полутвердые сыры для школ уфы достаточно весомая такая была закупка и комиссия заказчика отклонила заявку компании, и причиной, которую она указала, было несоответствие формы отверстий в сыре. Потому что в описании объекта закупки заказчик указал, что сыр должен быть с отверстиями круглой, овальной и угловатой формы. Подавая свою заявку, участник в сведениях товаре указал, что сыр будет состоять из глазков овальной формы, только овальной. Комиссия заказчика посчитала, что это не соответствует э, требованиям, э, требованиям документации, и, соответственно, необходимо предоставить все значения этого показателя, так как они указаны через запятую и с использованием союза «и», то есть им необходимо было не конкретно чтобы участник дал, значит, информацию, потому что глазки сыра будут овальной формы, им необходимо было, чтобы глазки были вот этой всей перечисленной формой, круглой, овальной и угловатой. Так вот, комиссия местного территориального, территориального органа антимонопольной службы признала жалобу участника обоснованной. Откатили, и вот буквально на днях должно было заново быть рассмотрение, и процедура должна была продолжиться. Вот вам противоположный пример, когда жалобу признали обоснованной куда мы побежали. А, так. А, теперь история с отсутствием товарного знака. Тоже... Так... Такой интересный момент, сколько вот у нас уже есть эта практика до сих пор, почему-то не все заказчики для себя уловили это, не все участники, и идет достаточно ожесточенный, агрессивный, ожесточенный, агрессивный диалог, который связан вот с отсутствием товарного знака на некоторые категории товаров. По мнению ФАС России, отклонение заявки в связи с отсутствием товарного знака или неуказанием товарного знака в первой части неправомерно, если у этого товара действительно отсутствует товарный знак. Ну, Вы видели, мы рассматривали с вами сегодня теоретическую часть, и напротив, после товарного знака всегда в скобочках указано «при наличии». Вот, собственно, с 44-м прямо предусмотрена эта обязанность, только если товарный знак есть. Не у всех товаров существует товарный знак, и мы все с вами это понимаем. И комиссия территориального органа антимонопольной службы признала заказчика нарушившим требованиям, пункт 2, часть 1, 64, когда заказчик отклонил заявку участника в связи с отсутствием указания в такой заявке товарного знака на поставляемый товар в то время, как у продукции этот товарный знак не зарегистрирован. С чем чаще всего это может быть… ой, куда… Да, я с чем чаще всего это может быть связано. Это может быть связано, и заказчики задают данные вопросы, с тем, когда они не указывают товарный знак, соответственно, ну как бы законом предусмотрено, конечно, прописывать или эквивалент, но от этого стараются все уходить, то есть в технических характеристиках зашифровывается заказчикам то, что им конкретно нужно, Дабы не ограничить конкуренцию, при этом заказчик понимает, что я хочу вот, а, там, именно ноутбук HP. И вот его технические характеристики. Выставляется закупка. Дальше, соответственно, на первых частях предоставляются участникам закупки сведения о конкретных показателях товара, при этом не указывается, что это будет, но вот все по э, техническим характеристикам подходит. И тут заказчик начинает испытывать э, какие-то неприятные чувства, связанные с тем, что ему поставят не то, что он задумал, а что-то иное. При этом у него нет оснований для отклонения, но нет. Если технические характеристики соответствуют, и вы прописываете, что они соответствуют, вам важно помнить, что у вас проверят их обязательно на этапе приемки и экспертизы. Но если они соответствуют, и вы не предоставили товарный знак, и он не зарегистрирован, то оснований для отклонения у заказчика здесь нет. Они отсутствуют. Коллеги, а... так... Вопрос-ответ. Еще у нас тут есть, оказывается, функция. Я не такой а, активный пользователь Zoom, а, поэтому у меня сегодня глаза аж разбегаются. Так, дальше. А дальше. С чем еще могут быть связаны отклонения? Отклонения. Вот, например, решение у УФАС, свеженькое 2020 года, где антимонопольная служба делает вывод. Я сразу говорю о том, что подходы по 99-му постановлению, они разные у антимонопольной службы и у судов. Тем не менее, здесь в данном решении антимонопольная служба делает вывод, о том, что нельзя ставить в зависимость опыт исполнения от даты заключения контракта. Норма, которая прописана в значит подзаконном акте о том, какой опыт может служить подтверждением соответствия дополнительным требованиям, вот там существует срок в три года и в данном рассматриваемом, рассматриваемом случае участник закупки в качестве подтверждения своего опыта предоставил контракт от 2015 года. Соответственно, вот в третьем года как посчитал заказчик, признал заявку несоответствующее. Вот в третий год он не попал, но договоры были, контракты были заключены в 2015 году. А их исполнение это было в 2018, и подтверждающие опыт акты приемки, акты там, ввода в эксплуатацию, КС-11, они датируются 2018 годом. И антимонопольная служба делает вывод о том, что важно, важно для заказчика, когда он принимает решение по заявке, важно не дата заключения договора, по опыту, важна именно дата исполнения по таким контрактам. Вот Это очень интересно, почитайте, обязательно читайте все первоисточники, я специально даю ссылки на конкретные дела, на конкретные решения, на конкретное определение судов, чтобы вы читали первоисточник. Существует еще вот очень интересный случай, я считаю, что здесь, конечно, был момент немножечко либо недоработки со стороны участника, либо, может быть, недобросовестности, но у нас презумпция невиновности. Совершенно недавно это случилось, заказчик закупал яйцо. Ну, достаточно крупная закупка была яиц на предстоящие полгода, по-моему, и победитель закупки пожаловался в антимонопольную службу сам на себя. Я почитала эту жалобу, сейчас все это в публичном доступе есть, все выкладывается в яиц, решение тоже можно найти на сайте антимонопольной службы. И... Что интересно? Интересно, что здесь заказчик не проявлял никакого там формального подхода, что-то еще, то есть были сведения все в аккредитационных документах. Суть жалобы сводилась к тому, что участник закупки говорил о том, что он не продублировал документы, которые он подавал в ЕРУС, не продублировал их во второй части заявки. Собственно, по этому основанию его должны были отклонить, он победителем стал. Явно намерение заключить контракт здесь, на мой субъективный взгляд, у данного участника, наверное, не имелось, раз он пожаловался сам за себя, на себя и вот обозначил то, что его неправильно допустили и признали победителем, потому что у него там дополнительно не было приложено во вторую часть каких-то документов, дублирующих его документы с Ерузом что э, для меня лично очень горько, что здесь антимонопольная служба признала жалобу необоснованной, э, но когда подается жалоба, дальше идет внеплановая проверка документации, внеплановая проверка вот, осуществления всей закупки, и в данном решении... Э, значит, было указано на то, что заказчикам допущены какие-то незначительные нарушения в части, ну вот такой формальной, в части там типового контракта, что-то еще, Ну вот мне лично, как в прошлом, заказчику немножечко от вообще всей комичности ситуации не очень приятно. Так, вопрос. При рассмотрении жалобы на действия заказчика и уполномоченного органа комиссия УФАС не дает возможность подателю жалобы ознакомиться с первыми частями заявок участников, допущенных к участию и принявших участие в аукционе, чтобы удостовериться в правомерности их допуска к участию в аукционе. Насколько это правомерно? Ну, коллеги, здесь как бы давайте разграничивать все-таки... Сферы. Есть заказчик, есть участник заказчик и участник наделены правами и обязанностями. Ну, и уполномоченный орган тоже. Все-таки это поле деятельности заказчика и уполномоченного органа, знакомиться с первыми частями заявок участников. И здесь это правомерно, я не встречала документов, которые противоречат этому. Вы все-таки жалуетесь либо на действие заказчика, действия уполномоченного органа, либо на положение документации извещения, либо на ограничение конкуренции. Вот, собственно, основные моменты, на которые чаще всего жалуется участник закупки. Может быть, я не углубилась в суть вопроса, может быть, есть какая-то конкретика, что вы имеете в виду, с чем, связано, вот, с чем связан ваш вопрос. На самом деле... Знакомимся с первыми частями заявок, тут комиссия, конечно, комиссию ФАС, у вас должны быть доводы, жалобы, по которым проводится вот данное рассмотрение, данная внеплановая проверка. Дальше идем. Так, у нас с вами уже час подходит к концу, но на самом деле у меня осталось уже немного. Мы переходим к судебной практике. Здесь три основных момента, на которые я в сегодняшнем мероприятии хочу обратить ваше внимание. Первый момент. Первый момент, когда заказчик отклоняет участникам по надуманным основаниям. И когда не знает, к чему придраться, начинает придираться вот как раз к единым требованиям. Часть первая статьи 31, я вам сегодня о ней подробно говорила. И вот помимо прочего, помимо там а, неофшорности, отсутствия конфликта интересов, отсутствия а, ликвидации, банкротства и так далее, там есть такой момент, который связан с тем, что вы декларируете отсутствие недоимки по налогам. А, в данном судебном, Решение оно дошло до Верховного Суда. А заказчик отказывал, отклонял заявку по вторым частям общества и ссылался на то, что не соответствует данный участник единым требованиям, а конкретно не соответствует его декларациям о том, что отсутствует недоименка по налогам. При этом действительно есть задолженность, но эта задолженность составляет 1 с небольшим процентом. Что указано в 31 статье 44, там указано, что эта задолженность должна составлять не больше 25%. Вот пока она не больше 25%, оснований для отклонения, даже если заказчик дополнительно запросит информацию в налоговые и так далее, оснований для отклонения не существует. Вот вам определение Верховного суда, если заказчик злоупотребляет своими э, полномочиями, э, злоупотребляет правом. Следующее определение Верховного суда, когда тоже заказчик не знает, на основании чего отклонить, отклонить, видимо, очень хочется, вот начинаются придирки на мой взгляд, именно по формальным основаниям, уже такие какие-то абсолютно нелепые. Вот, например, комиссия заказчика отклонила заявку в связи с непредставлением согласия участника запроса предложений, предусмотренной документацией путем заполнения формы, пункта формы, которая была в составе документации этого запроса предложений. В данном случае суды, конечно, поддержали участника, суды сказали о том, что, давая свое согласие в принципе, участник закупки намерен заключить контракт и его исполнить, и заполнение каких-то дополнительных форм не является основанием для отклонения заявки участника. Так, и... Так... И еще один момент, еще один момент, связанный вот тоже с реестром недобросовестных поставщиков. Здесь комиссия вышла немножечко за рамки своей компетенции, тоже сделала абсолютно странные какие-то выводы. Участник закупки декларировал свое отсутствие в РНП, так как такое требование было заявлено заказчиком, чтобы участники отсутствовали в РНП, но участники все продекларировали, что они отсутствуют. По одной заявке одного из участников комиссия стала дополнительно исследовать информацию. И дополнительно комиссия заказчика обратилась к реестру контрактов. Нашла два муниципальных контракта с другим заказчиком, которые были заключены, и эти заказчики были расторгнуты в одностороннем порядке по причине недлежащего исполнения этого участника закупки своих обязательств. На основании этого заказчик подумал, что ну, раз расторгнуты муниципальные контракты по такому основанию, значит участник недобросовестный и он вообще как бы подлежит его заявке отклонению. Тем не менее в реестре недобросовестных поставщиков сведения о данном участнике отсутствуют, а значит участник сделал все правильно, продекларировал, несоответственно никаких не допустил, не допустил предоставления недостоверной информации. Таким образом, отклонение заявки такого участника по данным основаниям считается неправомерным, и суды, соответственно, поддержали в своей правоте участника закупки. И теперь... Самый интересный, на мой взгляд, суперпозитивный случай. Я э, очень советую вам посмотреть и почитать постановление арбитражного суда. Там тоже э, три инстанции прошло, по всем трем инстанциям суды поддержали участника. Изначально антимонопольная служба поддержала участника. И здесь мы возвращаемся к началу, к формальным основаниям, вот к такому краеугольному камню, в котором собственно, и кроется вся проблема, тем не менее, есть, как бы заказчик не был заключен в рамке, по которым он должен работать, тем не менее, существует позитивная судебная практика, когда удается доказать свою правоту участнику закупки и удается доказать, что заказчик был излишне формальным. Это будет последний пример на сегодня, на котором мы с вами будем заканчивать. Но этот пример, он как, знаете, секрет удачного выступления ⁇ это сделать в конце... Вот, такую, <смех> произвести фурор. Вот это действительно решение, которое а, произвело на меня сильное впечатление. А, заключается суть данного дела в следующем. Проводился конкурс, а, конкурс, как я люблю, по определению границ водоохранных зон, одной из рек мои самые любимые закупки, связанные с экологией. И в соответствии с протоколом рассмотрения оценки заявок, заявка одного из участников была отклонена по основанию предоставления недостоверной информации, предусмотренной одним из пунктов статьи 51 44 федерального закона, что предоставил участник закупки. Это были данные, связанные с предоставлением документов на сотрудников. Там были трудовые договоры, приказы о назначении записи с трудовой книжки. И комиссия посчитала, что в приказе о приеме на работу одного из сотрудников, участников закупки, содержится недостоверная информация. В результате рассмотрения этого дела и антимонопольной службы судами был сделан вывод о том, что это техническая опечатка, и действительно, смотря в совокупность, то есть вот документы этого сотрудника, приказ на работу, запись в трудовой книжке, было... Ну, как бы абсолютно понятно и логично, что там просто техническая ошибка, опечатка. Комиссия посчитала, что это недостоверная информация и отклонила данного участника закупки, отклонила данную заявку. Что сделал этот участник? А там как бы уже изначально э, была информация о ну, в этой заявке предложения о цене. Соответственно, участник пошел в антимонопольную службу. Жалоба его была признана обоснованной. Но на этом участник не остановился. Он подождал, пока все это обжалуется, все это решение, оно пошло в суд. Да, действительно прошло много времени, но какой крутой создался прецедент. Соответственно, все суды поддержали антимонопольную службу в решении, заказчику не удалось его обжаловать. Соответственно, это решение имело преюдициальное значение для следующего судебного спора, который нас с вами больше всего интересует. Что сделал участник? Участник обратился в суд и потребовал возместить ему убытки в виде упущенной выгоды. И эта выгода составила 1 двести рублей. Общая цена там была порядка 4 миллионов. Участник попросил экспертов оценить прибыль. Собственно, это все было видно из документов, из того, по какой цене хотел все это сделать участник закупки. Здесь важно, что действительно судами была установлена причинно-следственная связь, это важно, было посчитано, что если бы не это формальное отклонение, то именно этот участник стал бы победителем. Посчитали его баллы, посчитали, посмотрели все его документы, соответственно, опирались на решение антимонопольной службы и дальнейшие суды, которые поддержали ФАС, что это было формальное отклонение, и дальше уже вот в этом, в итоговом постановлении, это дошло до, тоже прошло все три инстанции, суды поддержали участника и признали, что да, действительно, ему обязаны выплатить, возместить убытки в виде упущенной выгоды, потому что просто-напросто заказчик его отклонил по надуманным формальным основаниям. Вот фарфары, фейерверки. Поэтому обязательно читайте первоисточник. Все-таки вы воспринимаете сейчас через призму того, как я это вижу, опирайтесь на свой опыт. Спасибо большое за то, что были сегодня со мной, спасибо за ваше время, внимание, я желаю вам здоровья, я поздравляю вас с наступающим Новым годом, ну и, конечно, успешных закупок.